Добрый вечер, в эфире программа «Всегда на связи». Сегодня будем говорить о состоянии дорог и о том, как мы вместе с вами можем сделать эти дороги лучше. Гость студии сегодня – общественник, представитель Федерации автовладельцев России Егор Фролов. Егор, здравствуйте. Добрый вечер. И я напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира номер 261-62-63. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы. И по теме с гостем мы постараемся ответить на эти вопросы. Первый вопрос к Егору, который у нас есть. Вы ведете мониторинг состояния дорог в Красноярске. Да. И вообще, насколько аховая у нас сейчас ситуация, и какие самые распространенные нарушения у нас есть? Я понимаю, что тема дорог, красноярских да -да. дорог, она стоит остро, но вот ваше мнение какое? А, ну, в первую очередь, у нас замечание по а, тому, в каком состоянии на сегодняшний момент у нас дорожное полотно. Мы видим массу ям, которые не заделываются, не заделываются вовремя. А, мы видим отсутствие практически полное отсутствие разметки. Ну, вот у нас независимо от того, что есть норматив по нанесению разметки, по ее содержанию, у нас, к сожалению, это не выдерживается. Также масса замечаний по дорожным знакам, по автобусным остановкам, по работе и установке самих светофоров, где они стоят. Эти мониторинги мы проводим ну, практически круглогодично, но основной пик у нас начинается вот в середине апреля и заканчивается середины мая. Почему, по вашему мнению, ситуация из года в год вот, она становится одинаковой? То есть ничего не меняется, у нас же ничего не улучшается, правильно я понимаю? Да. Вот я в вашей передаче уже в новостях озвучивал тот факт, что даже европейцы признаются о том, что у нас не столько много денег, чтобы заниматься ямочным ремонтом. И когда у нас приходит к ямочному ремонту, ну это, грубо говоря, поставить такую временную некачественную помбу, которая впоследствии выпадет. Если говорить о том, как вот в соседнем регионе да, производят ремонтные работы, при условии, что там и город меньше, и бюджет на дороге больше, они не занимаются ямочным ремонтом, они делают так называемый карточный ремонт, это когда картами вырезается, большими картами кусок, и сплошником укладывается асфальт. Таким образом, можно избежать дальнейшего разрушения, и в следующем году, либо через два года к нему уже не возвращаться. Плюс использовать, естественно, качественную биду, нужные фракции щебень, не тот, который у нас используется на проезжей части, щебень, который, грубо говоря, предназначен для тротуаров. И еще анализ дорожного полотна, где может произойти разрушение в некоторых городах, используется. У нас, к сожалению, этого не используется. На доработку лаборатории, насколько вот на последних публичных слушаниях, Первый заместитель главы мне сообщил о том, что в этом году будет дооборудована лаборатория, которая у нас существует, и они смогут это делать без всяких вырубок, как это у нас сейчас существует. Очень интересно. Егор, у нас есть первый звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот хотелось бы узнать... Э Новый микрорайон светлый, тут дорога не делалась уже где-то ну, полтора года, вернее, ее вообще как бы нет. Дыры, ямы, микрорайон новый, и как нам ну, вообще быть в такой ситуации? Как проезжать? Тут грязь, тут невозможно просто. Ну, я думаю, еще добавим а... вопрос, к кому обращаться. Да, в принципе, в ну, я, во-первых, запишу данную улицу, mm -hmm. а, но а, помимо того, что существует норматив у нас к сожалению не все участки стоят в, в городе красноярске стоят на балансе города то есть вообще за все проезжие части все, что у нас находятся, дороги, улицы и все остальное, относятся к департаменту городского хозяйства. Когда мы заостряем внимание на тот или иной участок, у нас администрация города просто делает отписку о том, что данный участок не стоит, мы не можем нецелевые э, средства использовать на это, так как будут вопросы у надзорных органов. И ни одного слова о том, что администрация города планирует поставить на учет данную дорогу, впоследствии ее содержать. Поэтому... В первую очередь, естественно, мы на сегодняшний момент, подразумевая уже такой ответ, пишем запросы, именно заостряя внимание, что дорога в таком состоянии, просим вовремя в соответствующие нормы исправить данную ситуацию. А также, если вы опять же нам собираетесь ответить, что данная проезжая часть не стоит на балансе, просим ее поставить на баланс и отремонтировать. Потому что э, бесхозных дорог у нас очень много. И когда мы задавали вопрос, а вообще у нас паспортизация дорог-то существует, оказывается, в городе Красноярске паспортизации дорог практически нет. Э, в паспортизацию дорог входит абсолютно все. И нанесение разметки, и состояние полотна, и светофоры, и дорожные знаки, э, ширины проезжей части, установки бордюров, пешеходов и так далее. То есть паспорт дорог он вносит абсолютно всю э, нормативную э, правовую базу, как должны быть устроены дороги, как на них должно быть все установлено. Но у нас даже видеокамеры, которые фиксируют нарушения, не фиксируют то, как напечатали там, а не как это соответствует нормам. Егор, а о паспорте дорог, о паспорте ям поговорим чуть позже. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, вот такой вопросик. От улицы транзитные? До улицы Матросова по 60 лет окря. Вот получается, там колдобины прям, ну вот едешь на личном автомобиле, либо на маршрутке, допустим. Там прям, по доске едешь. А подскажите, пожалуйста, когда ремонт будет это, участка дорог? Улицы Павлова, Щерсова, Транзитная. Мы уже проверили, провели рейд э, еще на прошлой неделе. А, данное обращение мы буквально вот, уже наверное, завтра постараемся отправить в департамент городского хозяйства, так как балансодержателем основных магистралей является департамент городского хозяйства. В течение 5-10 дней департамент городского хозяйства будет обязан по нормативу исправить эту, эту ситуацию. Потому что, действительно, ни по Павлова, ни по Щерцине невозможно спокойно ехать, особенно да, вот в сумеречное время, когда ям просто не видно на проезжей части. Разбивается подвеска, портится наше имущество Помимо того, что мы, как автовладельцы, когда едем Мы смотрим, чтобы не, не выбежал пешеход на проезжую часть Смотрим, как объехать эту яму Теперь еще и ямы смотрим, да, Плюс, да, ямы смотрим, плюс смотрим э, сигналы светофоров Мы вообще, вот, э, на самом деле, водители, когда едем за рулем Мы находимся в таком хаосе ну просто терпеть невозможно. И если администрация города не исправит в течение 5-10 дней, что предусматривает норматив и гостотребования к обращениям и исправлениям, естественно мы направляем в ГИБДД, и ГИБДД уже выносит предписание департаменту городского хозяйства. Причем если проезжая часть не соответствует проезду, ГИБДД может перекрыть, тому пример был в прошлом году. Получается, надежда на то, что отремонтируют как раз вот этот участок дороги в этом году у нас есть, правильно? Обязаны провести ремонт. Сам факт, мы фиксируем, что вот выполнение после наших рейдов процентов 80 происходит. Затем, естественно, при помощи ГИБДД мы уже принудительно заставляем департамент городского хозяйства выполнить эти требования. Спасибо большое телезрителям. Напомню, у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня следующий вопрос. Мы являемся жителями э, Октябрьского района Плодово-Ягодной станции. Сегодня на остановку конечного 26 маршрута было вывешено письмо о том, что движение с улицы Стасовой 65, корпус 1, до движения детского лагеря «Бирюсинка» будет прекращено. В связи с тем, что дорожное покрытие э, непригодно, скажите, пожалуйста, то есть, э, насколько мы поняли, жители, что движение э, непосредственно муниципальных автобусов будет также прекращено, как нам быть и когда вообще отремонтируют эти дороги. Потому что у нас цивилизация вся заканчивается на лыжном стадионе Бедлужанка. Дальше у нас нету ни света, ни дорог, одни ямы сплошные. И теперь у нас, я так понимаю, еще и хотят лишить автобусов. Спасибо большое за ваш звонок. что можем ответить. Действительно, здесь надо браться вместе. Давайте мы со своей стороны напишем в органы ГИБДД, так как ГИБДД, скорее всего, выписала предписание общественному транспорту и запретила там проезд соответствия ненадлежащего состояния дорожного полотна. Если вот протившиеся а, сами от себя напишут обращение, плюс мы еще напишем в ГИБДД, в ГИБДД и в Департамент городского хозяйства одновременно. Думаю, данную ситуацию постараемся как можно быстрее решить, для того чтобы все-таки жители не страдали из-за того, что так халатно относятся к дорожному полотну и Департамент городского хозяйства. Спасибо большое за ваш ответ. Прямо сейчас мы прервемся на короткий блок рекламы и продолжим. Здравствуйте, мы продолжаем отвечать на звонки наших телезрителей вместе с Егором Фроловым. Здравствуйте, у нас есть еще один звоночек, вы в эфире, мы вас слушаем. Да, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот вопрос у меня такой. Я на улице Молокова живу, у меня вокруг дома уже много лет, наверное, лет пять, вообще просто ужасное состояние дорог. Но на легковом седании просто вообще невозможно проехать. В ТСЖ уточнялся, мне сказали, что только дворовая территория принадлежит ТСЖ. Куда вот обратиться можно, чтобы дороги сделали вокруг дома? Ну, в первую очередь, в любом случае, можно и ТСЖ, как ТСЖ, так и управляющую компанию привлечь к ответственности за ненадлежащее состояние. Скорее всего, это тот участок, где, наверное, два года назад пожарная машина провалилась в яму. Вот С точки зрения того, что предписания, выданные Департаменту городского хозяйства, скорее всего, были исправлены в рамках закатывания мщебня, ну, такие ситуации есть и на улице Водопьянова и на... В Вавилово мы с вами видели, где было да. происшествие в декабре, 1 декабря прошлого года. Там просто лежат плиты, просто насыпана щебенка, которая на сегодняшний момент проваливается. Но здесь... это считается, что работа сделана? Нет, это не считается, что работа сделана. Причем один раз с ГИБДД, когда на рейд ездил, они увидели, что яма засыпана щебенкой. Это... Ну, они сказали, ну, здесь же засыпали. Я говорю, давайте мерить, потому что в любом случае это не асфальтовое покрытие. Если дорога на сегодняшний момент в нормативе в этом участке идет в асфальтовом покрытии и просто засыпано щебенкой, в любом случае это является ямой. Давайте замерять. И вот тогда мы совместно с ГИБДД замерили здесь. Действительно, если ответить на вопрос, надо обращаться в департамент городского хозяйства и в ГИБДД. То есть ГИБДД со своей стороны установит правообладателя земельного участка. Они вам в ответе также напишут, что установлен правообладатель либо ТСЖ, либо департамент городского хозяйства. Если он бесхозный, они также укажут, что в любом случае должна отвечать администрация города, и в любом случае ГИБДД выпишет предписание департаменту городского хозяйства, если это департамент городского хозяйства. Если это управляющая компания, управляющая компания. Плюс, помимо всего этого, в каждом районе при администрации района существует еще и контроль, также соблюдения норм безопасности дорожного полотна и жилищно-коммунального хозяйства, который контролирует работу управляющей компании. То есть ответ в любом случае он будет? В любом случае самый нормальный метод – это обращаться в департамент городского хозяйства и ГИБДД. А сколько времени потребуется на ответ? К сожалению, месяца? да, у нас а бюро бюрократия такая, что и в законе эта бюрократия прописана, что не позднее 30 дней, если... В течение 30 дней вам не отвечают, можно смело писать обращение в прокуратуру, жаловаться на то, что вас игнорируют. Ну, прежде всего, сначала надо обратиться в управляющую компанию, если эта яма находится рядом с домом, Да, причем, если даже вы об обратили на какой-то участок, ну, такая маленькая ямка, где-то ливневка открыта, где-то люк открыт, обратились в 205, в любом случае, когда вы позвонили, обязательно спросите номер принятой заявки, для того, чтобы вы потом смогли это отследить. Вы можете на следующий день перезвонить, то есть, ну, люк должны закрыть, грубо говоря, немедленно, и если люк колодецный на следующий день вы увидели открытый, позвонить 205, спросить, по какой причине вот такой-то номер заявки не отработан, потому что у вас уже он будет этот номер. Вот, впоследствии можно также надзорные органы пожалуйста, на том, что служба 205 не отработала, либо 205 скажет, что мы передали в департамент городского хозяйства, а департамент городского хозяйства не отработал данную заявку. Спасибо большое за ваш ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. Здравствуйте, вы в эфире? Мы вас слушаем. Вы знаете, я звоню Львовская 41. У нас дорога проходит, является частью домовой территории. По этой территории ездят все, кому угодно. Жители 67% были м, за то, чтобы ограничить движение по дороге и поставили препятствия. Но управляющая компания убрала это препятствие и сейчас опять по этой дороге ездят все, кому не лень, дорога разрушается. Хотелось бы знать, кто будет нести ответственность, кто будет ее ремонтировать в дальнейшем и за чей, за чей счет? Ну, в любом случае, содержание дворовой территории лежит на... С... Да, на управляющей компании. Будет она ремонтироваться только за счет жителей самих. Но для того, чтобы... Почему все-таки управляющая компания убрала это да, препятствие. Да, это правомерно вообще кто. А, на самом деле на сегодняшний сделать? момент скорее всего кто-то пожаловался либо в МЧС, либо в скорую медицинскую помощь а, о том, что данный проезд был заблокирован блоками, ну либо еще какой-то растяжкой, которая не может своевременно открыться. На сегодняшний момент существует так называемый шлагбаум. Да, вот я хотел сказать, пла... если бы они поставили шлагбаум, то все С пластиковым было рукавом, который может пробить там, любая техника. Он сгибается, спокойно проезжает. Это как такой ограничитель для того, чтобы э, лишний раз не ездили. Если бы стоял бы такой шлагбаум, никто бы таких предписаний не, не сделал. И вот я думаю, что раз жители такие активные и собрали такое количество подписей, они, им проще собраться с собранием, провести и поставить нормальный шлагбаум для того, чтобы все-таки их двор не разбивали. Ну, в связи э, с этим, естественно, и отремонтировать свой двор после того, как уже установить шлагбаум. Спасибо за ваш ответ. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я вот в Покровке, мы проживаем. Хотелось бы вообще услышать, когда вообще будут Чернышевского улицу Степана Разина ремонтировать. И вот с некорротивного Покровского вообще невозможно проехать. Ямы достигают некоторые. Я проверял сам лично на перекрестке Чернышевского Гагарина 22 сантиметра ямы. Спасибо большое за ваш звонок. Причем это новый микрорайон. Почему так? Да, действительно. У нас, к сожалению, ну, тот вопрос, который был мне задан, когда будет отремонтировано, я, к сожалению, не, не владею такой информацией, потому что это все-таки компетенция администрации города, когда это ремонт. И, насколько мне известно, этот вопрос ну, ни на одной рабочей группе не поднимался. По Чернышевскому мы как-то писали обращение, на что ну, нам ответили, что денег нет. Нету, но это было даже два года назад. И действительно, вот человек, который позвонил, он подтверждает тот факт, что там ну, в таком состоянии, проезжая часть, что ездить там невозможно. И вот э, тут единственный метод тогда при помощи ГИБДД неоднократно, там, грубо говоря, написали, через месяц получили ответ, опять писать. Написали, получили от ответ, опять писать. Причем ну, на сегодняшний момент написать в ГИБДД проще некуда. Зайти на сайт ГИБДД, подать заявку через сайт и все. То есть не надо куда-то сходить, писать какие-то документы, просто приложить фотографию, написать участок, адрес. Главное, чтобы на фотографии еще была привязка к адресу, было видно, что какой-то дом, ориентир, адрес напротив этого дома. Мы как делаем, к примеру, мы фотографируем яму напротив дома потом подходим к дому, еще фиксируем табличку около дома. Для того, чтобы прям реально такая была привязка и невозможно было где-то на судах, когда департамент городского хозяйства начинает защищаться, чтобы администрация города как-то не увильнула от ответственности, все-таки заставить администрацию города заострить внимание на этот участок и его отремонтировать. У меня встреча на вопрос. Это должна быть какая-то коллективная заявка или можно вот одному человеку взять Написать? Можно одному человеку взять и написать. А как эффективнее-то? Эффективнее. Независимо от того, сколько человек напишет, ГИБДД все равно обязана принять меры и привлечь администрацию города. Если мы говорим об эффективности с точки зрения массовости, то если жители желают как-то массово это показать, можно написать и в администрацию города, можно обратиться и к нам. У нас ну, Мы абсолютно везде, и в социальных сетях, и на сайтах. и на телефонах всегда отвечаем, принимаем эти заявки, оформляем и также обращаемся. То есть, ну, массовость показать, конечно, можно, написав во все инстанции, то есть, грубо говоря, бить во все колокола, для того, чтобы их хоть где-то, хоть кто-то услышал. Привязь внимание, да. да, спасибо большое. У нас есть еще один звонок, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Интересует вопрос, в 2017 году была реконструкция улицы Лисопарковой, и где примыкает улица Вильского, там нет ливневой канализации, хотя, я думаю, по проекту она должна была дать там, потому что, ну, логически подумать, там находится низленность, и с двух сторон вода набегает, и получается огромный водоем, который мешает там как пешеходам, и водителям. То есть этот вопрос уже можно решить, либо подрядчик это должен устранять, либо там жильцы домов соседних коллективно должны обратиться в департамент хозяйства трудного. Спасибо. Спасибо. Давайте по этому вопросу я обращу в департамент городского хозяйства. Была ли, была ли в проекте ливневка, либо ливни ливнеотводы? Может, она была по проекту, но по факту и да. нет. Да? И неоднократно мы администрации города говорим, когда они нам отвечают, вы знаете, в нашем городе там такое большое количество ливневых канализаций не хватает, их очень дорого строить, это практически так же, как построить новую дорогу. Мы всегда задаем вопрос, зачем рыть в глубину и делать подземные ливневые канализации? Делайте как в европейских странах. Потом а у нас, почему-то чиновники говорят, там, начинают, там, а и в европейских странах вот, вот так вот сделано, а у нас столько денег нет. На самом деле европейские страны экономят на всем. Даже приладковая ливневая канализация, которая находится на поверхности вдоль дороги, идет и через, грубо говоря, такие разрывы туда стекает вода с проезжей части, она во много раз дешевле, затем она отводится в отдаленные колодцы, естественно, эта вода стекает. Плюс, помимо всего этого, чистить приладковую ливневую канализацию во много раз проще, легче. Удобнее и ну, она всегда доступна в ремонте и во всем остальном. На сегодняшний момент, если ливневая канализация где-то проходилась, мы видим, да, там провалы на 9 мая, мы видим на Свердловской, какие провалы идут. Это все из-за того, что ливневая канализация пришла в негодность, и, естественно, проезжая часть начинает проваливаться. А у нас почему-то любят все сделать подороже и посложнее, чтобы потом это обслуживать. Да. Но вот, э, не прислушиваются пока администрация города, хотя говорят, что начали использовать. Спасибо большое. У нас осталось пять минут до конца программы, поэтому если у вас еще остались вопросы, телефон 261-62-63, звоните, и мы постараемся на них ответить. Пока у нас звоночков нет, у меня к вам вопрос. Вы делаете паспорт Ямы. Ну, мы так называем, у нас существует интерактивная карта, да. называется Яма на Яме. Куда это потом уйдет? Что вообще с этим делать? Да. Это просто вот посмотреть, увидеть Яму и все. Нет, это делается для того, чтобы все-таки... Ну, то есть, это, грубо говоря, такой документ, но ну, неоднократно мы вместе с вашей программой выезжали, на щёрце, делали замеры. Проводится рейд, масштабно фиксируются абсолютно все нарушения. Это и, это и пешеходные переходы, это разметка, это и автобусные карманы, где они отсутствуют, либо там место них уже там, давно грязь и все разбито. Абсолютно все факты фиксируются одновременно в одном обращении. Там, по Кировскому району сейчас пока не могу сказать, сколько получится. Но в прошлом году у нас было 5 томов по 150 страниц по одному району. И все эти факты фиксируются, заполняются, там имеется адресная привязка, фотография, количество явно, это ГОСТ, которому она не соответствует. Весь, все эти факты мы передаем в департамент городского хозяйства, даем выдержку, но ну, не как нормативам прописано 5-10 дней, ну, выжидаем 2-3 недели. После чего, если администрация города вовремя не заделывает ямы, не исправляет ситуацию, естественно, мы эти все замечания направляем в ГИБДД. Хотя, вот похвалю, наверное, ГИБДД буквально на недавно на отремонтированном проспекте Мира зафиксировал, как знак стоп-линии находится ровно посреди пешеходного перехода. То есть вы можете начать переходить пешеходный переход, водитель, руководствуясь светофором, будет останавливаться около стоп линий и может сбить пешехода. Вот буквально, наверное, через деньги БДД уже прокомментировал по социальных сетях о том, что да, они съездили, зафиксировали факт, факт подтвердился данного нарушения и выписано предписание Департаменту городского хозяйства на исправление ну, данной ситуации. Последний звонок, я думаю, мы сейчас с вами примем и ответим. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Валентина Петровна, вот у меня вопрос по частному сектору, ну, как бы там приватизированные дома, одноэтажные, да, улица Свердловский район, улица Веселая, Ханская, до того разбиты, там уже я не помню, когда это было вообще делали эти дороги, а вот депутаты год назад перед выборами что-то там обещали, но это бесполезно просто. Спасибо большое. Что мы можем сказать по этому вопросу? Вот так, если коротко, потому что времени осталось мало. Да, депутаты на самом деле физически ничего не могут сделать, только написать обращение, заострить на это внимание. Единственный сам факт, то, то, что не происходит, независимо, частный это сектор или нет, и так как это в черте города, любой проезд между частными секторами является муниципальный. Здесь в любом случае надо писать обращение в департамент городского хозяйства, заострять на это внимание. Если департамент городского хозяйства игнорирует, направляем в ГИБДД. Подведем такой итог, некие наши беседы. Получается, если вы увидите яму, на нее никто не обращает внимания со стороны властей, то вы можете зайти на сайт ГИБДД, правильно я понимаю, да. оставить свою заявку, а также можете обратиться. В горхозяйстве, в департамент, в департамент да. горхозяйства, да. Но ну, а если, в принципе, это на вашей территории, рядом с вашим подъездом, то прежде всего обращайтесь в вашу ТСЖ, управляющую да. компанию. Все верно? Все верно? Отлично. Спасибо большое. Спасибо большое за беседу, за увлекательную Спасибо. беседу. Думаю, наши телезрители оценили и получили ответы на свои вопросы. Я с вами прощаюсь. На этом была наша программа Всегда на связи.